Всем привет! С вами Артур и сегодня у меня в ремонте Audi S5. Ремонт задней части. Машина ко мне приехала с другими крышкой и бампером. Установил машину на стапель ремонт начинается для ремонта у меня есть новые детали задней панели и правая четверть первым делом вытягиваю заднюю панель вытяжка я закончил теперь удаляю поврежденные детали задней панели Эта часть не меняется. Выравниваю ее. этой частью я закончил, теперь вытягиваю правое заднее крыло Примеряю детали задней панели. Как можно видеть, крепления усилителя бампера не совпадают. Необходимо раздвинуть лонжероны. Правое заднее крыло вытянул, теперь удаляю его. ненужные детальки удалены и теперь все готово для установки новых деталей первым устанавливаю правое заднее крыло Установил задние фонари для проверки зазоров, зазоры в норме, зававальцовываю арку и привариваю крыло. Правое заднее крыло приварено, теперь устанавливаю и приварю остальные детали в задней части. Итак, сварочные работы закончены. Сварочный шов заливаю оловом. Чудненько места соединений заливаю герметиком. И напоследок устанавливаю бампер и задние фонари. Моя работа закончена, на эту работу ушло 55 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!